У меня очки изнутри запотели нахуй. Ты я поплыл. Набухала тебя или нет? Нет. Я начинаю поглаживать себя по бедрам. Здравствуйте, уважаемые! Подписка, лайк и комментарии с вас, а я расскажу, как я закончил розлив своих спиртовых настоек. Ролик на настойке на розлив и приготовление их вот здесь вот. Получилось у нас пол литра лимонный, пол литра лимонный, литр 0,7 семь лимонный, один и семь, еще пол литра, еще пол литра, два два и семь литра лимонный 40 градусов перцовый 0,5 и стакан 0,7 перцовки грейпфрутовки вышло литр 2 2 250 где-то по чуть-чуть оставил неразбавленные на дегустацию на дегустацию ко мне сейчас придет товарищ, сейчас на двоих будем все пробовать. Пока что пишите комментарии, ставьте лайки, поехали. Здравствуйте. Ну вот, что ж, э, ко мне присоединился Илья, он будет вторым мнением, чтобы было максимально объективно. И сейчас будем дегустировать, пробовать. Пробовать будем сначала неразбавленное. Это лимонное, это грейпфрутовое, это перцовое, перцово-имбирное. Ну что ж, пробуем сохнет! Сейчас сохнет! Ч ⁇ ты орешь? Пробуем. Ваше здоровье, дорогие подписчики. Ничего. Лимонная тема. Чуть больше 40 градусов. Да. Нет, пьется легко. Mm -hmm. Потом после вкуса лимонный. Мне кажется, надо немножко сахарку что еще такого. Горечь, горечь, да? Да, да. Так мы меда потом добавим. Уже yeah. в разбавленную. Oh. Потому что с грифрутовкой точно надо будет добавлять. Yeah. Так, что тянуть, сразу грейпфрутовую попробуем. За вас, дорогие зрители. Ух, yeah. uh, она повеселее. Да. Yeah. Ну, градусов, по-моему, побольше. Мне ничего. вкуснее, чем лимонка. Mm -hmm. На перцовку надо собраться, да? да. Подряд не будем перцовку. Да, да. Перцовка не разбавленная, пробуем, дорогие друзья. Жахнем. Ой, чувствуем, будет пипец сейчас. Я видел, как ее разливало, и город и было. Перцовка без сала, деньги на ветер, да? Вот сало есть, поехали. Да нет? Ничего, да. Ты по-моему... О! Нет. Ты не переигрывал, не преувеличивал, когда говорил, что будет жесть. Три сухих перца. 130 грамм имбиря о Да. Не, заживать можно. У меня вот первый раз, я говорю, получилось гораздо... Я говорю, Один раз, когда я оставил ее на ночь, вот в водке, один перец оставлял. А у меня очки изнутри запотели нахуй. Скажу, это была жопа полнейшая, потому что я аж, когда выпил ее, аж заикал. Воздуха не хватало. Не, зашибись, по-моему. У нас перчик такой немножко слабоватый. Сколько лет стоит? 15 дней. А, да. У меня она даже пожелтела, причем буквально за сутки. Ну, со свежего-то, со свежего-то. Не, не со свежего, сухого. И? Сухого, я тебе говорю, что вся сухого. Помнишь, у Ребединска? вот приехал врач, очень скорой помощи, дал рецепт под водку сала, под чачу овощи. Точно <laughs> Лимонка? Лимонка. Ну. разбавленная. Вторая, чтобы для полного ощущения. Угу. Давай. Здраво, бояре. Ес. Да. Причем это не процеженное. Будем разбавленное и процеженное попробуем. Что думаешь? Давай еще по Ну а что тянуть-то, конечно, теперь грейпфрутовка. Потому что следующую грейпфрутовку мы будем пить разбавленную и с этим, и с медом. И лимонку тоже меда добавим мед мед орловский с орловской области мертвые родственники завещали мертвые родственники ну умер дядя мой он пасеку держал ну, давай. второй заход чтобы понять грейпфуртовку неразбавленную но ну, а процеженную следующий заход у нас будет купажирование знаком с данным термином да сейчас, блядь, тебе будет нахуй данный термин, ёпта. Мы, блядь, прям сейчас нахуй замешаем. Лимон-грейпфрут. Нефильтрованные. слегка перцовочки. Какая О, лимон? очки в натуре изнутри потеют. все, давай не будем тянуть. Блядь, сейчас бы сладенького очень нибудь В любом у тебя где-нибудь там в бытовке завалялась шоколадка. Есть, да. да ладно, да. пошли за шоколадкой Сейчас скажу. Сейчас он сходит за шоколад. тем дней уже не употреблял алкоголь ну, вот после этих дегустаций что-то меня быстро разматывает Была такая идея напеть а Потом я вспомнил, что у меня нет чувства ритма а потом я вспомнил, что быстрее бы въебать кричал ты Была идея поры пояс, мчится-мчится Дегустация Вместо демобилизации, понимаешь? Нож же всегда со мной, накажу тебя всегда вовремя Выпьем же тогда за то, чтобы пунктуальность была вежливостью королея. мы, сука, нищеброды, ебаные Монетизация даже до сих пор не подключена Почему вы до сих пор не подписались на мой канал? Ваше здоровье, зрители и подписчики, надеюсь вас Примножится после этого ролика Нет, простуды самое то Я понял, что самый, самый четкий признак Остроты блюда, вот лично для меня Это если после употребления какой-то его части Я начинаю поглаживать себя по Бедрам То есть все, въебало, все, похуярило То есть все, я успокаиваюсь. А это успокоительное движение Вот здесь После этой перцовки я успокаиваю себя Который я Все три ты смешал Ну Думаешь, хочешь как она будет не бодрая? Ну, хуй его знает. Давай проверим. Еблан. Кто? Кто еблан? Я еблан. Здесь, здесь купажированное прям пойло, блядь, из всех трех бутылок, ёб... Здесь, блядь, нахуй, неразбавленная жиделяга, блядь. Я, я хуй его знает. Ну, вот, блядь, оно здесь перцовка... Лимон мне сладкого принесли, сейчас сладким заебанием. Блять, после сладкого соленого, вот, если бы огурец был соленый, я блять лизнул бы даже творог, блядь, из-под залупы, блядь, цыган, блядь. Уже, наверное, батарея села, я просто несу просто никуда А может быть, а ху его знает. А вдруг? Да? Ваше здоровье? Первым чувствуется лимон. Да. Тоже так и чувствуешься. Грейпфрут тоже ощущается, а перец ощущается, когда вот хочется делать вот так вот. 100 грамм, блядь, купажированного. Нахуя, блядь, нам из трехчасового ролика, блядь, мы как будто бы три часа продержимся, блядь. Как будто бы! Это вызов, да? Я не пью пиво с 24-го, что ли, мая 2019 года. А, на дворе какое? На дворе 27-ое и сентября. Ну Ничего, что 20? Раунд, 27-ое? Раунд, сука! Сейчас посмотрим. Сейчас я посмотрю в своем, в своем айфоне. Айфоне. Да, у нас 7 Я тебе просто пример хотел привести. Блять, я так сладко, вот мне. И эти... Uh, фишка, фишка, фишка в чем? В том, что когда ты пьешь uh, хорошее, хорошее, хорошее, достойное пиво, потом ты начинаешь неожиданно, ну, или ввиду каких-то обстоятельств, переходить на чуть менее качественное пиво. И, блядь, тебе один хуй все заходит. Город, я тебе скажу. Я вообще не понимаю, как может быть качественное пиво, не качественное пиво. Понимаешь, для меня вот, я стараюсь брать самое дешевое пиво. Вот а ты же был в других странах, ты понимаешь что-то в пиве. Не, я понимаю что-то в пиве. Или я... ты, блядь, понимаешь, только набухало тебя или нет? Нет. В том-то дело, что вот я тебе говорю, что вот конкретно вкус пива, я говорю, я вот я, ну, никогда не испытывал его э, после советского пива. Знаешь, вот которая 7 дней. вот поэтому я и отказался от пива. Вот я отъ... Потому что пива нет, нахуй, в магазинах, ну, ну, нет. У, на, у нас точно нет его, да? Ну точно нет. Кепен! Это ж, блядь, лайв канал. Раун, сука! Пойло, блядь, из всех трех бутылок, пта. будто бы три часа продержимся, блядь. Как будто бы! Херня это охуенная херня.